ОК, okay, старт. Uh, the... yeah, okay. uh, uh, Он uh, поставил всякие вещи, где указаны там даты и так далее. Очень большая постройка. Да вообще громадная. Многоэтажная, но очень красивая и посмотри на его а нику, на него, него написано на да. Okay, да. но тут написано спасибо, Games, то что снимаешь ок, okay, откуда это а от, мастер-блокерам дают секретный предмет окей, okay, so yes, uh. okay, let's go. show us everything I'll, I'll translate what you say так, идем сюда, да, получается, ладно, <laughs> давай okay. и тут ой, что ой. творится увидел да нет oh нет нет <свы> <свы> <свы> да, блин, я такого увидел что так? <свы> давай по одному <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> риска я is... <свы> тут хеликоптер ждем ладно, ладно вперед не идем впереди самое интересное Да. Yeah. Круто. Угу, пар... Какой пар... же, же тут парковка есть. У машинок у нас нету. Okay, Ура! Okay. Начинаем. Давайте с хеликоптера. Oh, no. Он тебе показывает, что он двигается. Что двигается? Вертолет. Ну то есть он физический. А, а на нем летать можно? Can we fly? Can we fly а, все. Okay. Давай поездка на вертолете сейчас будет классно. Oh, this thing flies really cool. Что, куда мы идем? Oh, куда One мы идем? Что случилось? Somebody loaded something No, don't load А! Ah, no. Его друг какой-то, кажется, загружает постройку Из-за okay, чего yes. проблема Мы видим весь парк этот, смотри mm -hmm. Ого, oh, он, а вон sure. там что-то большое, вообще высокое Ок, okay, let's start yes. oh. Oh, no, oh, no, oh, no. Хеликоптер, okay. надо его выключить Давайте На парковочку Ой-ой-ой И сюда Go. Нормально Можем выходить, а ну ладно, ждем. О, все, да? Окей, okay, so let's go further. further. Начинаем смотреть. Парковка большая. Стоп, стоп. А, а вот это закрывается? Uh, да нет, тут нету вроде деталей. Is this uh those things closest or no? Uh, no, they don't. А, ну да, oh, тут okay. мы елка нас они не. они не закрываются, он говорит. Да, понятно. Watch. This is the entrance of the actual park. Это ну, место, где начинается парк. Короче, место, где деньги. Берут. деньги. Так. Мани, мани, мани. Ок. Тут тоже деньги. Do Can I go, Here? А, ок, ок. Оо. О. Oh. Тут водопад? Ок. Голцу из. О. ок, тут сюда пойдем. А, окей, я А мы тут уже в самый интересный замок пришли. Я иду, иду. Он тут, который справа. Да, я вижу. Ок. Гоу, внутрь. No, Ой, донт. <laughs> ты так... <laughs> Ладно, мы этого не видели. Ах, бедный человек, ему сказал он выйти. Ок. Слушай, я я приколь... Приколь... мухни, фигай себе. Ща он на кнопку нажмет магия. Происходит. ты просто посмотришь, сколько надо было времени потратить, чтобы О. сделать вот эти вот. Ну, скопировать ну, да. это все. Ок, гоу, вниз. Садимся. О. Это что такое? Мы сейчас, наверное, поедем. Да, точно. Ну, вот, Ты знаешь, как в парках такие вот, ну, едящие вещи... Смотрите, это this. This. This uh, like uh, um, короче фантастическая машина для катания по комнате. Не -не, это, да, это фантастический парк, по которому нет вот эта машина ну, машины из фэнтези. Uh, она ездит по разным комнатам и все обозревает, uh, называется... Gold simbolica. А, ладно. Ок, okay, гоу. А, тут тоже был вход же. Ок. Okay. Go to this home. This house. Так, что тут? Большой домик. Очень большой. О, внутри очень много чего есть. Here's а, а... вот это. Ладно, туда попозже пойдем. Так. А, ладно, пропускают. Не кушай! Ты тоже в фэнтези. Знаешь, золотое спустя. зеркало. О, um, выйдем. Uh, oh, something... in... А, стоп, а куда идет? О, окей, окей. Это он зашел в контролевскую. О. Оу, садимся вот сюда и нам нужно от первого лица. Ок. Okay. Оу. Oh. Ой, блин, ч творится? Мир крутится вокруг нас, или мы крутимся вокруг мира? Не, это мир. Мир крутится вокруг нас? Мне кажется, это мы вокруг мира крутимся. вообще. Так это не мы крутимся. А чё, реально мир крутится? А. Я думаю, это мы крутимся. Ок, гол туда. Тут выход. И теперь идем к самому интересному, вон тому. Watch Я даже не знаю, какие-то американские развлечения что. Ну, это одна из американских аттракционов, где поднимаешься. Ну, сейчас увидишь. А, ну сейчас я увижу. Ок. А знаете, кстати, что он забыл? Где стоят все время доски такие, где ты уроц меряешь, типа можно ли тебе или нет? А вот тут смотри, кто-то конфету мусорку выбросил. Ок, гол, старт. Ой, что со мной? Мы как какой-то дудуду. Ладно, начинается. А что с нами? Мы типа такие. От первого лица надо. А. Ок. Короче, чтоб тебя стошнило, да? Ну, в реальной жизни это... Представь, это в реальной жизни. Ой, блин, я уже туда не, не пойду. Она ч, реально перекрутится до максимума? Блин, а как он это в билдоболте сделал? Ну, у него же роль, профессиональный строитель. а что он сможет такое построить? Ты посмотри, мы сейчас вообще... Крутиться сейчас будем. Блин. Вон, смотри, мы уже полностью крутимся. О, мне хорошо. От первого лица, да, да? Да, вообще, без разницы. Ну как, было бы лучше, наверное, от первого лица. Ну я от первого смотрю. А о -а -а, чем мы такие, как герои? Так стоим. Мы просто умники. А, он выключает, да? It's so stopping. Ребята, как он этот билд устроил? Там просто колесо на маленьком кручайшем моменте. А, не буду тебе секреты рассказывать механически. Секреты фокусника не должны быть раскрыты. Лучше не раскрывать. А, где мы идем? Мы идем на этот корабль. Ура! Корабль! Мы идем на этот корабль, который, ну, будет крутиться в сторону. Ура! Типа корабль качает. That's not the entrance. А. Это не вход. Это не вход. О, Я иду, не переживай. Мне нравится, как, знаешь, все контролируется из вот этой вот будки. О, ам, давай. Чтоб страшно не было. Надо сзади или спереди, он <таспорож _> рекомендует сидеть. Давай тут. Гоу. Первого лица? Да, это такое. А вот, У -у -у слушаешь, корабли переворачиваются до носа. Ой, ну, такого я ни разу не видел. А реально страшно. В жизни. Реально кажется страшно. It's so scary. Ой. Вот мы. Как вот история о том, как мы бесплатно покатались в этом парке аттракционов. Неужели сейчас кораблик вообще улетит? Не, он уже останавливается. Летающий корабль. Он не хочет, чтобы логика ломалась. Ок, вы стопинг. Ам, кан ай. Ну короче, можно я поуправляюсь? Скажи ему. The games ask you to control this thing. Oh, sure. Ой. Уии. А, да, тут ограничения. Ща я вас так раскачаю. Что мама не покажет? А у вас тоже корабли в реальной жизни раскачиваются то, что не крутятся? Вам хорошо? You is good? Очень очень. Останавливаюсь. I'm stopping. Stop. Stop. Stop. Ладно, я с вами не смог покататься, что-то счастливый момент. О, I'm stop. Ок. Следующая это у нас очень большая, ну, обзорная выска. о вот это наверное? Сейчас он Да, скрепь все Мусорка. Они же конфеты туда кидают. Ну ладно. Фантики наверное. Наверно они тут популярные. Ой, ладно. go Куда идти? Ой, это карусель наверное. Ой-ой-ой. Блин. Не, мне бы реально страшно было бы кататься. Такое реально страшно вообще. Ты видел, как она плавно повернулась? Go down. Go up. Up. Ладно, прыгать отсюда не будем. Прыгать отсюда не будем. Что нас Да, я тоже понял. А как он сделал, чтобы держалось? Ты видишь? Мы ровно держимся на этом. Даже если на крыше будем. Смотри, Видишь, я не спадаю почему-то. Уж там еще один сервопривод стоит. Который ровно противоположно работает. А, так вот Ой. Сурвайф. О, И Ой, ну круто. Ладно, погнали к следующему аттракциону. Мы сидим тут и уп можем управлять парком, аттракционом. Пользоваться всеми аттракционами. все это. Ой, я знаю вот этот аттракцион. Колесо? А, нет, не колесо. О, нет, вот э это вот, вот. это. Типа молотком бьешь? Не-не, типа, тебе типа, рассказывать или ты увидишь? О, ок, я увижу. А лучше увижу, чем. Мне кажется, меня вверх запустит. Бустер Макс. Ща посмотрим. Ну потом я тоже. Бустер Максим. Садись. Да че мы так. Я не почему-то стою. Страфу тебе, Ой, Первое, первое лицо включи, а тебе будет страшно. Кого то реально на такой штуке катаешься, она сейчас упадет бесно. Так вот почему ты руку вверх поднял? А. Мне не страшно вообще. Я могу даже не держаться просто. Ой. Если тут максимальную скорость включить, то вообще будет. Но лучше не надо. Что... Ой, задний ход. А сколько он это строил? Особо. Меня слышно. Сейчас прошел. Ай! Ай! Ай I... uh, Can I ask, uh, how much did you build this build? Uh, how long it took to build? Yeah, yeah, yeah ай. All... Uh, eight, eight months Он восемь месяцев строил This took eight, eight months to build Yeah, I translated this story. That's really cool, bro I wanna go in No, no, no, no, no. Ой, no. ой, ща, подождите Не стойте там лучше Головой снесение <laughs> аккуратно подъеду Залезайте нормально рабочий кататься What, а происходит? оу, это oh, just... oh. <laughs> ой, они переворачиваются, да? не, нас просто ударило А, об землю почему? ок, oh, oh. okay, I'm стоп, ок, эммм, ты посмотри надо немного поесть перед тем как идти в следующий аттракцион Let's go! I need to eat Ед <рек> yeah. Там в я стоит Покушать, покушать У нас ну, тут сколько всего Аттракционы, управляем аттракционами Кушаем Как круто, по деревьям прыгаем даже Ном-ном-ном Ном-ном, <рек> там такие печеньки. Скука из. Я, тут, я тут кушать не буду. Не... <laughs> О, ам. Эм, хочешь покушать? Юниджи и ед. А? Хочешь? Держи. <laughs> Держи. <laughs> О, да ты еда, О. конечно. Это еда. О. Царская. <laughs> Что тебе как сквозь крышу? Ну <laughs> это, это этот. Непослушных детей. Технология. That's for. Для uh, тех, кто не покупает. What? It's for... This thing is for bad kids in the park. Yes Ок, а мы кушать будем-то? Ок, go, кушать Куда, Куда? я лечу? Идем кушать Ща очень кушает. далеко улетел Это Ну короче, кушаем ам ам ам ам ам ам ам ам ам I'm... I'm... I'm ready go А мне тоже? Ок риска ты где? Мы уже уходим <laughs> Я сзади лечу Меня очень далеко запнуло Ладно лети. О, сейчас будет самое интересное. Американские горки. Столько всего про это говорят. Wait for me. Э, мы yes. сейчас ждать не будем. <laughs> Ладно, мы пока в домик пойдем. Ок, в домик. О, это что такое? Ладно Окей, okay, I'm going. Айка. Мммм. Ой. Ок, ок. А это что за домик? О, вот он аттракцион. Садись. Э а, ок, а я иду. Ну у тебя и поза. Нормально. Слушай, uh, они первое, первое лицо. Первое лицо включай. Прожог в бездну. А ты, кстати, где мы диска? Uh, um, Это было все. Ну показал все. If you want uh, for a longer video, I have two more for a new park. Него, он говорит, он, если вы хотите, ну если мы хотим подольше видео, то у него есть две. Ну, no, американских горки, uh, которые он готовит для нового парка. Yeah, he has, he agrees. I need to load some new rides for the new park. Мне кажется, это карусели. Ок, oh, ок, oh. Мне oh, тоже. Ок, смотри, кто там сидит сверху. Я тоже вижу. It's your? You're skipping the line. Oh, I'm sorry. Ооо. Oh. It's your мастера. Внутри сидит Чео Студио. Ок. идем сюда, ко мне. Красный. Монстрик. Чисто монстрик. Не, это котлевые на этих на огне глазами. Это демон в виде котла. Слушай, я понял, выглядит. Ой. Не нравится, как тут строитель сидит чисто? а а мне больше нравится кубок мастера, который может любой получить. Так, а что тут еще есть в округе? А, ну есть еще открыто на Посмотри на этот кубок мастера. Это самое крутое, что есть. Не, вот это чубчик, который сидит. Он прикольный. Нет, я говорю, в то это может можно получить. Нет. Тут есть кнопка, да? Остановить парк. О, нет, он не остановился. Это бесконечное. Надо искать другой. кругов А, оно медленно остановилось, нифига себе. Вс. Давай мы его подойдем тогда. Давай. Да, прям к нему пойдем. Будем ждать. Пошли там вроде бы три места. Окей, амбаг. О, let's go next О. Uh, mm -hmm. oh. I'm actually remaking the whole. О. Um, oh. the, the whole park? Yeah, but way bigger. Смотри, я на статую похож. Um, I also oh, remade so. the green coaster, or I am re remaking it, and I can load it to show you. Uh, if you want, sir, we can let you... Он говорит, он переделает парк и делает его намного больше. <свист> Деревья <Деньги свист> упали. Смотри, насколько она большая. Смотри, как прикольно. Он теперь на, с помощью паршни делает, и это хорошо. А с куда блоки появились? Они не прозрачные. Он говорит, это пока что недотеланное и она будет намного эпичнее, чем прошлое. Эпич, эпично идем. No Эпичное. Подсветка даже лестница намного лучше, чем прошлая. Эпик. А какая метражи зон? Гол. Топ сапта. А. Оу, oh, вот uh, oh. uh, Да. Он говорит, мы пока не можем на нем кататься. Что? Так что пойдем просто посмотрим. Uh, really cool, uh, video, um, go, like, Он говорит, если ты and... хочешь okay, что-то okay, очень wait. крутого для своего видео, просто, ну, от первого лица uh, запиши вот это вот все, ah, что -то, чтобы было описано. А давай снизу, ну, снизу вниз сверху вниз okay, he's gonna right now. Okay, сейчас going out of the way. go go Save. go сейчас будет эпик это оу, oh, by fall I keep fall, and I can't get up epic сейчас еще вот тут пройду Надо будет смонтировать а, ну, это почти все получается ну, а стало. как я тут перевернутом состоянии пройду а это просто он наверное, скопировал ой туда туда тоже нельзя. Окей, ну, это все. Окей, это Я думаю, это Да. Окей, я буду он говорит, это все. Ну, то есть ему больше ничего покажет. Ну, ну, тогда да. Я попросил тебя давать ссылку на его канал в описании. Ну, то есть я слоя, потому что он тоже ютубер. Говорит. это сделать, да? Да, uh so he will put this uh your youtube channel uh in the description goodbye everyone bye i have a nice day have a nice day ah goodbye mm -hmm.